Привет, Александр. Привет, Павел. Привет. Привет. Да. Татьяна. Привет. Ты инструктор клуба My Crazy Dive. Подскажи, пожалуйста, в Украине, где саме тебе нравится Пернак? Да, в Украине есть места, где можно нырять. Самое, наверное, мое любимое место для дайвинга – это Дебровский карьер. Он находится недалеко от Коростыня. Действительно красивое место, чистая вода. И на дне этого карьера стоит большая бровая вышка, их там даже две. Ух ты! Да, поэтому очень интересно смотреть на затопленные железяки. Это действительно красивое место, очень красиво вокруг. Э, такие отвесные скалы, красивая природа. Самое главное дайвинг. Там чистая, но достаточно холодная вода. Угу. Ну и но... завжди в карьерах. У нас завжди холодная да. карьера. Ну, нас это не останавливает. Угу. Поэтому это, наверное, самое мое любимое место. Тем более, это не очень далеко от Киева. В принципе. За два выходных дня можно mm -hmm. съездить, понырять и хорошенько отдохнуть с друзьями на свежем воздухе. А взагалі, вот как проводится, и когда проводится интро занурение, это ж люди на первый раз пірнає за то Тобто у нее нема никакого опыта. Какие такие интересные случаи в жизни у вас были при проведении інтро первых занурений людей? Да, был один интересный случай. Один человек тоже Проходил первое погружение в, в открытой воде, правда это было, это было в Красном море, мы все обговорили на инструктаже, все прошли как положено по всему, по, по всему инструктажу, и человек слова рести ластами воспринял буквально, вот. и после погружения где-то на 2-3 метра под воду, человек включил повышенную передачу и начал без остановки грести ластами. Uh -huh. На самом деле им приходилось крепко держаться за его баллон, чтобы его не потерять, не отпустить. Я пытался показать там знаком, что нужно грести помедленнее. Видимо, человек понял, что нужно делать uh -huh. это еще быстрее. Да. Единственный выход, который у меня был, это просто подождать, когда человек устанет под водой и просто крепко держаться за него я и за баллон. В результате? Да, минут через 10-15 он устал, начал грести меньше. После этого нам удалось пообщаться с жестами под водой. Я можем, я вытаю, жест. были жесты. Чтобы спокий люди? людину. Жесты были абсолютно нормальные, просто я дал человеку волю немножко поплавать под водой, так как он Втумайтесь. хотел. Да, Слава Богу, да. у нас обмеженный простор, никто не знает, как да. бы я отреагировала, как он отреагирует, да? Ну это же нормальная реакция, это ага. же нормальные человеческие эмоции. Сказали христичек человек исполнительный, сказали грести, он гребет. в общем-то выполнил все по инструкции. Поэтому места у нас в бассейне сегодня будет тоже достаточно, можно попробовать ага. и в таком режиме. Треба зануриться под воду и отримать от этого задоволение. Абсолютно верно. Олександр, ну... Тетяна, я так понимаю, готова уже начинать проходити инструктаж. Перший инструктаж перед первым ее занурением, и мы полностью вам доверяем. Ну да, вихода еще нет, инструктора же не запропонували, доверяли вихода, вихода нет, у нас один из них не вихода, а то дверь в бассейн. <laughs> да, может в Египет наконец захочу ехать. Да. Мы будем погружаться в бассейне. Вода это не свойственная среда для жизни человека. Человек может находиться в воде на задержке дыхания, но недолго. Поэтому для того, чтобы находиться подольше в воде, есть специально разработанное оборудование, которое называется акваланг. Угу. Акваланг состоит из трех основных частей. Прежде всего первая часть это баллон, в котором под давлением закачен воздух. А дышать вы будете через устройство, которое называется регулятор. Наразі доповню регулятор – это вынахид жака Ива Кусто. Я тому сьогодні червоний шапор. Мы заметили, выглядит из Это Данина. За словами оканографа, команда Кусто должна была мати свой символ, который будет відрізняти ее от всех інших. И она действительно запам'ятовується, С іронією говорил француз своему сыну Филиппу Який увидел на голове у батька и других членов экипажа Червону шапочку перед одними из экспедиций Шапка на воде, а под водой ласти, акваланг и водолазный костюм Ось каким запам'ятався Кустом Чи была шапка екстравагантною примхою аквалангиста? Совсем нет Кусто одягав її відразу, як піднімався з води на борт корабля, навіть не знявши гідрокостюма. Причина проста. Під час занурення вода потрапляє дайверам вуха, тому ризик переохолодження на повітрі зростає. Навіть легке запалення дуже небезпечно при зануренні. Я дюков. зараз не боюсь, я думаю, в бассейне не страшно, с инструктором не страшно. Не важно, якщо... в бассейне это нет. Mm -hmm. Дайвинг должен быть первый делом безопасным. Все к этому идет. Поэтому многие системы дублируются. Второе, мы должны этого получать удовольствие. Баллон вдяглы, лишился вдягнутым мене. У вас нет шансов отказаться. Mm -hmm. Первый знак всем известный, это знак ОК. Uh -huh. То есть, окей, это значит все хорошо. Вот этот знак, это не хорошо. Uh -huh. Это направление движения. Минус Хочу поверх, на поверхность, да? да? Либо uh -huh. вниз. А еще есть желание зануриваться? Да, еще есть. И чтоб решетки его не вычерпались, ходимте, пановы. Ну что, Таня, инструктаж был легкий? Да, инструктаж легкий, а пернаты складно. Но сейчас вы майже уже майже ага. А почему вы думаете, что пернаты складно? Ну, вы мне зная етси. Здесь нужно я так сподіваю, что все у нас будет доброе. Да, вы готовили? Да. да. да. Последнее приготовление. Угу. Маска под водой может потеть. Угу. У нас тело горячее, вода угу. прохладная, маска может потеть. Здесь специальный инструмент, угу. называется антифок. Примпризируем маску. Угу. Стираем пальцами, если немножко подсохнет, мы промоем водой и... Ставеры вернают, они взагалі плюют в маску, потому что у нас в есть щелочь, а вона не даёт, чтобы маска петнила. А не плюйте мне, пожалуйста, в маску. Я вам не плюю маску. Всё, прекрасно. Да. А, маска. Это все, наверное, дипломат. Мы спускаемся в суд. Хикс. Ну так. Плюсы пришло. Т ⁇ пошла так, сейчас... Подтягиваем, за эти на за угу. угу. Есть. Все, теперь у нас 6. 6. Угу. Да. Не, угу. раскуски, ну, не Нормально. Не. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Можно пока проверить воздух, да. Попробуй подышать. Попробуй сейчас она остановилась. Блин, ну это же нужно дышать без мозга? Да, да. Можно ну, просто так. Ну, так. Ну, так. Ну так, не привычно. Ну так, не привычно. Складность, да, мы не привычны. Он не, не дышал. Звукает. Уже видно жавку Сейчас моих почтах. в последний момент можно посмотреть, сколько осталось. Посмотреть это, когда понимаешь можно. маска должна сидеть плотно, воздухе, а модель. Ой, господи, харьков дышать. Да. Носом мы не движим по гробу, просто у нас не получится. Мы сейчас просто опускаем стоя, опускаем голову. И дышим в воде, привыкаем так. Подышать в воде. Ну, можно так опускать. Да. Я голову не хочу опускать. Придется. А будут гульбашки? Ну, все можно есть. Это нужно сделать этот первый шаг. Вот он, шаг за край. Пару только Можно голову прям опускать? Вот, прям всю лицо, я сейчас упал. вот. Ой, ой. А, почему вызывает такие странные ощущения? Вот этот спуск вниз, он не страх, но он начинает как-то, ты думаешь, как это. Я То есть я еще короче. Что не с этим делать? Это самое класный спуск. Вами, нет, нет, вообще это нет. нет да. То есть вот это же это означает, что я просто. Это типа да? я да, я не пойму, как, я не пойму, да. А скандалит? Нет, это ничего не вообще не да. Я просто боюсь, нач... я наперед боюсь начать паниковать. Я вижу глубину, и я думаю, почему мы. Вот, я поняла. Мы же спускаемся вниз да. всегда попой назад. А тут мы должны головой идти вниз, это вообще непрямо. Поняла, что а... Я не знаю как, но я просто... Пробуем? Них, да. Пробуем. Или, давайте, или давайте так пробовать. Просто я буду как... Значит, мы, там будет спуск, и мы так в него идем гордой вниз, идем идем, идем, идем... Не, можно остановиться. То есть ага. можно идти прям, сначала можно идти прям руками по полу. А, руками по полу. Конечно. Вот такая проблема. Сейчас первая задача просто, чтобы вы научились продувать уши. Ага. Чтобы не было дискомфорта. Ага. спуститься на а нам есть. Если проблема, да. ступа, останавливаемся и немножко отходим назад. Там нужно меньше двигаться. Ага. Если бы я еще умела плавать в ластах, то я бы занурилась и была бы отлично. Потому что очень много всего не умела. Сейчас перед вами открылась новая. И постоянно там внутри хочется паниковать, и слова. Вашишиши, что просто бегать, настой бегать. А ты думаешь, я вдохнула, а может, ли не Сейчас Сейчас стало старше, чем сейчас Дышите, дышите и дышите и насолоджитесь. Слава. Дуже сподобилося, дуже сподобилося. Алиш треба окремо яко снапчати силас. Подписывайся на канал. Я Павел Богдан. Приветствую на канале Dive Украина фильм и приглашаю познакомиться с волшебным миром дайвинга. Миром в котором, находясь в состоянии невесомости, можно наслаждаться красотой вокруг. Миром, в котором ты паришь, делая новые и интересные открытия с параллельным подводным миром. В программе «Педможей» увидишь, как известные люди ведут себя при первом погружении с акваланом. Узнаешь интересные факты с историей дайвинга и получишь квалифицированные консультации врачей и инструкторов. Подписывайся на канал! И смотри бесплатная программа, которая создаются для тебя. Получаю уведомления о выходе новых выпусков и открывай для себя новый подводный мир. Присоединяйся, оставляй пожелания и комментарии. Здесь интересные и познаватели. Приятного просмотра и позитивных эмоций.